Всем привет, что-то у нас опять похолодало, а, опять пришлось надеть куртку на балкон, <с> кофе, не лимон, а апельсин плавает. Специфический, конечно, вкус, но, как говорится, на безрубие и рак рыба. А из хорошего, наконец-то, мне удалось собрать композицию. Осталось, на самом деле, две заготовки, всего лишь из коробочек липовых, как купюрница. И на магните, и вот такая маленькая шкатулочка. Вот она без магнита достаточно тонкие стенки, поэтому тут -то такой особой какой-то резьбы не получится. По поводу вот этой шкатулки хотел сказать, это, конечно, к мастеру претензии. Так, в принципе, шкатулка хорошая, но я бы не сказала, что она особо аккуратно выполнена. Во-первых, она стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, счет рублей 400 Выпал магнит, точнее он, он там и не был никак закрепленный, я так и думаю, просто просверлили засунули магнит, ну слушайте, я плачу 400 рублей и хочу, чтобы, блин, все было вклеено и держалось, вот представляете, я сделаю шкатулку, а у меня, например, он бы не вылетел, вот он не, не, не с первого раза вываливается, там, не знаю, на десятый, наверное, вот уже начал потихоньку вылупляться. И я сделаю шкатулку, продам ее, причем, конечно же, не за 400 рублей, как сама шкатулка, там, в три раза дороже. И у человека просто раз и вылетит магнит. Вот, пожалуйста. Это что такое? Ну, вот так вот делать нельзя. Понятно, что я все вклею но это как бы просто подстава меня как мастера была бы, вот и все очень неприятно, особенно если учесть, что я понимаю, если бы это было какое-то китайское Г и я бы купила это где-то за 50 рублей но это не так в общем, эта шкатулка еще требует доработки но это ладно, это отступление у меня больше вопрос к вам, какую идею здесь можно вырезать, не знаю, у меня что-то кончились идеи это купюрница, то есть здесь не будет рун это будет просто шкатулочка, и на ней надо что-то вырезать. Не знаю, какие мотивы взять. Может быть, что-то из мифологии, может быть, что-то из узоров. Геометрию не хочу. Что-то у меня не получается красиво составлять композиции именно от узоров. А брать чужое тоже я не люблю, не хочу. В общем, надо что-то такое. Короче, поскорее рельефное. В общем, жду идеи, может быть, что-нибудь подскажется. Вернемся к нашей шкатулочке сегодняшней. Это маховой агат. Вот здесь будет инкрустация. Вот, а это символ спиралевидный. Надеюсь, видно. Здесь Это трифот. Вот, о нем я чуть позже расскажу. И кому интересно, пока буду тут вырезать, а потом за кадром запишу. И еще такой вопрос, вам вообще интересно, чтобы я рассказывала про символы, которые я там добавляю, вырезаю, еще что-то делаю. Потому что я не беру просто картинки какие-то, я конкретно беру символ. символы. Символы что-то означают, на что-то влияют и прочее. Разные там... Я беру разные мифологии, разные символы и, в общем, разную культуру. Вам вообще интересно про это слушать или как бы... Я могу, конечно, говорить там, вот <смех> взяла загогулину, вырезала первую попавшуюся. Но как бы на самом деле это будет неправда, потому что все я ничего дел... не делаю без смысла. Вот, добавлю инкрустацию махового агата. И уже здесь сделала разметку, будут тоже волны. Мне понравилось что-то вот такие абстракционные волнообразные узоры делать на шкатулках. Ну, я думаю, что можно приступать. Итак, вернемся к нашему Трифоту, он достаточно древний, считается, что у него скандинавские корни, но существуют и другие версии. Также его относят к грекам. Вообще, Трифот оказывает большую помощь своему хозяину, но он помогает отрешиться от всех проблем и относиться ко всему с оптимизмом. Люди становятся увереннее в себе, особенно те, у кого тонкая душевная организация и кто очень эмоционален. В общем, жизнь становится комфортнее и в духовном, и в физическом плане. У кого есть такой талисман, обретает большую силу воли. Это позволяет им выстоять в любых сложных ситуациях и добиваться поставленных целей. Кстати, очень хорошо, если этот знак используется на древесине. В Скандинавии верили, что он уберегает от неприятностей и зла. Он обозначал единство воды, земли и духа. Ну, вы сами видите, что он поделен на три части. А вообще, его активно использовали в Индии, Персии, Тибете, Японии и даже Америке. И, кстати говоря, и славянские народности применяли этот символ, чтобы уберечь свои семьи от всего плохого. Ну, вообще, как со всеми амулетами, талисманами, самое главное — это верить в успех и не желать никому зла. Высшие силы обычно помогают людям, которые чисты в своих мыслях, а в своих действиях и так далее. Если человек так себе, в принципе, в жизни ему никакие, собственно, талисманы и не помогут. Вот, поэтому в первую очередь нужно быть добрее, хорошо относиться к людям, помогать по возможности, и тогда те невидимые силы, которые нас окружают, будут помогать. Просто нужно быть человечней. Вот и все. Ну что, практически готова наша шкатулочка. Единственное, что я вот здесь докопалась до склеенных частей и здесь, поэтому вариант с морилкой уже не прокатит. Внутри этого ничего нет, там все нормально. Снаружи есть. Поэтому мы возьмем поклевку по дереву и затем будем покрывать черной грунтовкой. Вот, а дальше посмотрю. Уже. Надо будет как-то выделить. Может быть, покрою белой краской. А потом шлифану, чтобы докопаться до черного грунта. Ну, в общем, посмотрим, как, как будет выглядеть. Вообще не люблю, конечно, закрывать дерево краской, но здесь уже просто без вариантов будем исходить из того что есть Ну что, вот и готова наша шкатулочка. Вклеили камушки. Я сшила очередной мешочек для рун. Туда их уже положила. Вот они там прекрасно уместились. Руны из клена. Покрыты маслом для столешниц. В общем, защищены. Вот такая интересная шкатулка получилась. Всем спасибо за просмотр. Отдельное спасибо всем, кто лайкает и комментирует. И жду ваших идей для вырезания на следующих шкатулках. Всем хорошего настроения и до встречи!